Привет, ребят! Я хочу вас пригласить на свой ретрит, который состоится с 17 по 22 июня в великолепном городе Сочи Лоу. Это незабываемый ретритный центр, где настолько прекрасный персонал, настолько великолепное, и красивое место, где мы с вами сможем не только познать новую информацию, нового самого себя, но и великолепно, конечно же, отдохнуть. Что будет в этом ретрите? Этот ретрит будет не такой, как все. Он будет более глубокий, и там будет как раз, я сделаю акцент на вечность. Что такое вечность? Что происходит с нашими хромосомами? Что скрывает наша ДНК? Как раскрывается наша клетка? Когда вы поймете, насколько глубинны вы сами, насколько все вокруг дает вам возможности абсолютно всего, у вас снимутся все ограничения, у вас уйдут те страхи, которые держали вас долгие года. Это будет не просто ретрит, это будет настолько глубокая распаковка самого себя, что вы уже точно никогда не будете прежним. Вы будете настолько всемогущим для самого себя. И нам будет... Мы будем не только раскрывать себя, мы будем не только узнавать, насколько наш функционал, Могущественный. Мы будем учиться этим пользоваться. Потому что, когда у вас открываются способности те, о которых вы даже не предполагали, их нужно не просто открыть, ими нужно уметь пользоваться. И это очень важно. Приезжайте на этот ретрит, и мы оттуда выйдем абсолютно другими. Мы оттуда выйдем вечными. И все в нашей жизни будет именно так, чтобы мы себя чувствовали великолепным. Великолепным великолепным созданием, великолепным творением самого себя и этого безграничного мира. Присоединяйся, я жду тебя.